Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас 28 декабря 2017 года канал Народовластия, программа Плохие новости, у нас прямой эфир Я Вячеслав Мальц, со мной в студии Станислав Вещаем мы из-за рубежа Вот нас спрашивают, когда следующая революция Зачем следующая? Это еще не закончилось Это еще идет и продолжается И вот сегодня, я так понимаю, пишет нам пишут нам, Геннадий пишет, у Навального 23 тысячи просмотров, 32 тысячи лайков и дизов, YouTube придурки. Ну, вот я так понимаю, что у Навального не может быть 23 тысячи просмотров, а как минимум должно быть 50. да Это уже для начала. И из этого и исходит. То есть, тут непонятно, то ли лайки... Дизлайки, вернее, завозят телегами, да, то ли списывают просмотры, то ли делают и то, и другое. Что такое вот есть? Скажите, звук? пожалуйста, звук как сегодня? Звук тихий пишут опять. Опять не слышишь ни хрена. Сегодня я смотрел не в программу, там тоже звук лагал. Но это пишет ближе к микрофону, но я думаю, что близостью к микрофону мы ничего не исправим, что это в системе, как бы, Ютуба дело, и надо, наверное, придумывать, как, как что-то менять, потому что, видите... Ну, менять надо Путина а звук ну, сразу будет да, нормальный. Вы... Нормальный звук, но тише, чем обычно, пишут, ну... Будем стараться говорить громче, ближе к микрофону. что, Станислав, я буду ближе к микрофону, а Bref. тебе придется вообще кричать. Да. Так, теперь придется кричать. Так вот. Так. Ага, очень хорошо. Так, значит... Вот к новостям, да, у нас а, делают даже такие замеры всякие, там, Левада и эти и опционы по поводу дедов Морозов что-то спрашивают. Вот. Ну, надо наверное, <laughs> да. и вот тут как, какой-то исследовательский холдинг Рамир провел исследование и узнал, что хотят взрослые россияне от Деда Мороза. Ну, я не знаю. <с> Уникально, конечно. Вот хотят здоровья, счастья и денег. Будет им счастье, да? <с> Сегодня прикалывались над эхо Москвы, которые вместо Путин написали Пцутин. Пцутин очень хорошее название. И там все говорят, что уже начали праздновать на эхо, наверное, Новый год. И произошло новогоднее чудо. Значит, вот э, под Казанью поселок Черемшан есть такой. Пропал там десятилетний мальчик во время Пурги, представляешь? А оказывается, ну, говорят, как сквозь землю провалился, оказывается, так и произошло. Он провалился в колодец и улетел туда. Ну, и естественно, ходили, искали, а найти не могли. Кроме всего прочего, сильный снегопад и все все милой. Колодец не видно, потому что и его не слышно, потому что снег лежит и одна из волонтеров провалилась туда же, ну и в результате нашла этого мальчика, так что если конечно, то бы, конечно... Да да, если бы она не провалилась то у меня, я помню на заставе такой случай был со мной который заставил пересмотреть представление о мире и мне это спасло потом в жизни Жизнь спасло, представляешь? То есть У нас Там прорвало канализацию А где-то был колодец За пределами заставы Ну мы стали ходить, искать где-то колодец Его давно уже занесло там. Ну и я взял дом и ходил Стучал, чтобы откнуть, значит Крышка зазвенела И все, стало нормально Ткнул и лом у меня улетел в этот колодец, оказалось, там нет крышки. И вот все заросло так, что уровень земли дерн, понимаешь, но ну, если встать точно на это да, место, и то и туда и улетишь, да. И я так был испуган, потому что ну, колодец очень глубокий, думаю, блин, чурин не провалился. И потом получилось, что работая в дальнейшем, значит, вот Валегра, возглавляю его, как-то проверял. Пост, перелез через забор Специально иду и, и вдруг я вспомнил эту историю И думаю, тут здесь Такой же может быть колодец И представь, самое смешное, что Когда я начал шарить, я впереди нашел Точно такой же колодец да, такой, да, да, да, С такой же глубиной То есть, если бы я вдруг не вспомнил Я бы туда улетел наверное. Звук слабоват пишет Звук отличный пишет ну, Вот, и то есть, кому-то везет, а вот э -э некоторые, кому непонятно, везет или не везет, э -э делают все посмешно. Вот Захарова очередной раз провела бри брифинг, на ее брифинг пришел Дед Мороз, который зачитывал письмо из Министерства юстиции США, что там где значит там фаза мороз там и так далее надо будет писать Дед мороз ну да да и вот значит просят якобы из Министерства юстиции сша чтобы дед мороз отменил российское телевидение и спутник но значит тот дед мороз сказал что не может этого сделать почему потому что это не дед мороз это как тот который ездил кадыру это ряженый, да, самозванец, зовут его мудила грешный, никакой он не Дед Мороз, не верьте. Настоящий Дед Мороз, он бы сразу Вова Путина отменил, да все и все проблемы еще, в России да. решены. Да, и вот Захарова тут тоже много рассказывала про, про зарплату дипломатов что на самом деле, как Министерство финансов опубликовало, не дают 147 тысяч рублей в сутки за рубежом дипломатам. Но самое интересное, что, ну, вот она сказал сказала, не дают 147 тысяч. Она говорит, ну, может, это за месяц. Может, это за месяц. понимаешь, То есть она не знает, какие ей дают суточные. Обрати внимание, никто не знает. Путина, помнишь, спрашивали? Он говорит, да, приносят, что-то кладут. Что кладут? На карточку деньги перечисляют. И эта подруга не знает сколько денег. Неинтересно, они не заглядывают туда. У них да. лопаются все кошельки, эти сумки. Как ну Захарову да. лежат по 9 миллиардов. Вот. И главное, значит, я так понимаю, пресс конференции Захаровой тема была, это сова. Вот, ну, не по-французски, да, сова как-то. Как ты? А, а, а такая летающая, которая прилетела там к ним в МИД, сова, они даже не знают, что это значит. Они бы поинтересовались, по крайней мере, у, так сказать, людей старой формации, что значит, если прилетела сова. Так вот, она рассказывала, что она чувствует себя хорошо, что ее скоро отпустят, и это главная тема была брифинга Зама. Министра иностранных дел. Представляешь, то есть все остальные, все остальные дела переделаны у них. Россия, Россия передала послу США документ о взаимном невмешательстве. Об этом Захарова сказал: То есть вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Очень хороший документ. Первый канал отменил привычный показ поздравления Путина. Теперь Путин в каждый дом по в каждом часовом поясе, то есть будет поздравлять 8 там или девять раз, представляешь, это ужас какой-то, когда люди ругают меня, делают хоть это без ошибок, я, я вот терпеть не могу, когда орфографические ошибки в ругательных словах Это Святой, да. Я сказал, да. да Я не понимаю Как это вообще возможно Когда человек в слове из трех букв Делает четыре <свят> ошибки Но это, это уже чересчур Россияне с нового года Смог получать визу Руанды до приезда в эту страну по, по приезду в эту страну. То есть теперь мы как поедем с тобой в Руанду, мы да, да и нам там не надо будет ничего, прям там купим визу. Такое, такое счастье для всех, кто любит посещать Руанду. Да? Да, ну, да, там, да. там там они и есть, да. Да. Мы, слава богу, там не были, не были, но те, кто там был, в общем-то, ничего хорошего не вспоминают. Да. Я хотел сказать, кроме геноцида, потому да, что Груанда как раз одна из стран, в которой был страшнейший геноцид в конце уже 20 века. О, Мальцев, ты уже понял, что тебе во власти не будет? Грудинин наш президент. Ну что ж, ради Бога, ваш президент да, Грудинин. Они не понимают, что... Статист Грузинин. Груз, грузинин а, они играют, не понимают, они не понимают, лепреты, что их президент Путин, грустил, Путин да. Да. Они, да. это да. тролли обычные. Грудинин в вы плагерь, ну, да. и... ну, понятно, что теперь всем тролям дана команда да. превозносить Блин. этого Грудини, на которой. Кто знает, кто такой Грудинин? Что этот Грудинин сделал? Что он сказал? Но ну, есть у него какое-то хозяйство. И клубника, и да. думали, кто и клубники ничего не сделал? Такие вот дела. Так что, ну это да, это тролль, надо его просто забанить и все, чтобы он тут не мешал людям. Житель Сургута украл мешок с подарками с детского утренника, видишь, то есть э, такой вот ужасный ужасный поступок, Гринч похититель ну, Рождества прям. Это говорит уже о том, что, что ну, хлеб воровать начали. Да, уже отнимают, да. уже в Сибири на Дальнем Востоке отнимают хлеб. У людей, которые идут из ну, булочной. Понятно, да. Пиццу отнимают. Человек несет пиццу, да, но отнимают пиццу. В Шереметьево предотвратили катастрофу. А знаешь, как предотвратили? Уникальная совершенно вещь. Оказалось, что чуть не столкнулся самолет со снегоуборщиком, но экипаж сумел остановить разогнавшееся воздушное судно. Представляешь? То есть это было во Внуково, убился этот Демаржери, дружок лепший Путина, подельник его по деньгам. И никому даже в голову не пришло, что это может повториться, да? И никому в голову не пришло поставить маячки на каждую такую машину, чтобы это, так скажем, под надзором все проходило. Но они-то думали, там они сами спланировали все, а случайно как не получится, здесь а? ну, повторяется все. Ну может и так. Вот мальцев у детей то все слышно, сапожник. Ну что ж, бывает, а че? У, де у детей, наверное, а -а мешок лайков, дизлайков, ты валивают, да, не списывают просмотры, как у нас тогда несколько миллионов просмотров списали, помнишь, когда? 700 тысяч просмотров открываем раз, уже 500. Потом двигается 960 тысяч просмотров, открываем уже 660 и так далее. Мы это все проходили. Так что на скале не остается без света почти 3000 человек. Тоже Новый год такой по полной программе. Пятеро детей отравились угарным газом в дагестанском селе. Ничего нового. Такой вот обычный день да? Лифт упал в Домодедово Женщина и ребенок получили Травмы Двух человек насмерть задавил плитой В Татарстане при демонтаже здания Верховный суд подтвердил Приговор Квачкову За разжигание розни как. Илью Яшина задержали Не знаю напишите Отпустили уже или нет Вот Вот а чего все красное? Пишут, стыдно, что ли? Это точно, за тебя стыдно. Вот стрелка этого вчерашнего сменьшевика Аверьянова нашли на складе. Представляешь, вот что пишет полиция. Это уникально. Побродив по городу.. Илья Аверьянов отправился на улицу «Правды», чтобы встретиться с журналистами расположенных там в издании «Российская газета», «Москва-24». Но это была ночь, и их там не было. И вот в находящемся складе он заночевал рядом, а я решил интервью дать утром. Ну и, вероятно, кому-то оттуда позвонил, потому что они бы сроду его не нашли. При их профессионализме как кто-то хорошо в Твиттере написал, представляешь, ушел человек, который устроил, ну застрелил. Там кто прав, кто виноват, не будем разбирать. Я думаю, что он там прав и говорят про него, что по нему первому открыли огонь, а он ответил только. У него что есть в сухом остатке, как очень любят Путинские выражаться, есть. Человек, который стрелял из винтовочки, да, потом он убежал, но его надо в любом случае поймать. Да? И они не могут его поймать. Стрелка не могут поймать. То есть, когда говорят нам, что вот, если будут люстрации, как разогнать там всех ментов, а что тогда будет? Да все будет нормально. Можно, можно вообще без них жить. Можно с улицы. Вот там в Твиттере кто-то правильно написал, что можно с улицы набрать вот и будут лучше работать, гораздо лучше. Потому что это удивительно совершенно, конечно В Химках тоже стрельбу устроил мужик Какие-то рабочие пилили дом, дерево и упал дерево на дом Ну а он живет во втором Чапаевском переулке И по Чапаевски решил с ними разобраться Ну вроде никого не застрелил в Екатеринбурге произошел мощный взрыв. Горит дом в поселке Садовый на улице Верставая в квартире на пятом этаже. Все это происходит. Вот теперь это происходит. Власти Петербурга уточнили, что пострадавших при взрыве в супермаркете. Значит, 13 человек. 5 остаются в больнице в состоянии средней тяжести. Трое в удовлетворительном состоянии. Вот так. Вчера перекрестке уже вечером в магазине произошел взрыв и значит вот Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете и тут же позвонил Бортникову, ну это такой вариант мочить в сортире и что там надо их ликвидировать если они там не сдадутся и так далее, как будто там есть кого ликвидировать, да, как будто их уже окружили, они сидят там отстреливаются из пулемета то есть, получится, помнишь, как вот с Ильясом Никитиным, когда взорвали ККБшники, взорвали метро. И еще нужно было на кого свалить. Ну, вот мужик с подходящей внешностью, борода там туда-сюда. Вот он там совершил теракт и так далее. А он себя увидел по телевизору, понял, что его сейчас будут гасить. но ну, он не дурак же. И побежал быстрее в первый же полицейский участок. Вот он я. Да, да, да. конечно, потому что, что они делают? Они якобы ликвидируют подозреваемых, которые не сдавались. Потом на покойников все вешают. Самый простой вариант. Покойник за себя уже ничего не скажет. И никто за нее ничего не скажет. Представляете? Поэтому вот это вот тот же самый вариант, что, что и, и во все остальные времена. Обрати внимание, тот, кто чудом остается жив, он всегда не виноват. Он всегда, то есть чудом, вот он ускребся, они не успели его убить, если он успел сдаться, он не виноват. Если они его привалили, все, он полностью виновен и так далее. Если бы его нашли его там порешили бы, это вот его счастье, что он в другом конце года доказался или на другом подразделении кому-то сдал. Ну да. А вот. И, значит, говорят, что бомбу положили в этот, ну, в ящик куда складывают, чтобы пройти. Ну, свои вещи складывают, да, чтобы пройти. И камер хранения фактически, но она абсолютно не охраняется. Сейчас они, конечно, примут закон о том, чтобы каждому ящику поставить по-часовому, а, соответственно, это все в чек выйдет. Да, Ну, как, как виноваты в Домодедово были... Работники охраны Домодедова В том, что кто-то взорвался Не ФСБ, блядь, сборников, Не вся эта мразь, понимаешь А работники охраны Домодедова Как будто, как будто их задача бороться с терроризмом а Вот тут спрашивает Леон Власов Мальцев Что Зюга с Вовой задумали Мы только обычно говорим каждый день Они задумали оставаться все время время власти Грабить Россию и да. народ. Пишет Мальцев, хороших ФСБшников просвещать Я не ФСБшник, я народ просвещать ФСБшники это делают, что это просвещать Кто совершает основной масс-террористический акт Почему они совершаются к путинским выборам всегда Почему Путин всегда мочить в сортире и так далее Кого он мочит в сортире, посмотрите знаете кого убивают, людей абсолютно невиновных ни в чем Так. и вот Песков пояснил указание Путина ликвидировать террористов при опасности. Речь идет о тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических актов на территории нашей страны. Вынашивает планы. Конечно, блядь, ебнули его. Что он делал? Планы вынашивал. Но это же не беременность. Это при беременности видно, что он там вынашивал. А здесь это ж был в голове. Это прям... И этот да, это инквизиционный процесс, самый натуральный, вот, по-другому не назовешь. Только ее его вариант от инквизиционного процесса уже вот в, в современном мире. Да, то есть в тридцать седьмом году януарич очень хорошо все это тоже теория доказывания у него очень четко. Да, у знания, Вышинского знания, не, не у знания, него знания, не, если не, ты, не если ты не если ты прочитаешь теорию доказаний Вышинского. Это классика. Но есть одна вещь, понимаешь, которая, э, так сказать, чтобы понять, что враг есть враг, он должен сознаться, понимаешь? Ну, как ты поймешь? Вот он внутри враг. Это же объективно никак не доказывается, кроме признания. Вот они идут сейчас по этому пути, только пошли еще дальше. Тут даже сознаваться нельзя. Кого они замочат, тот и враг. Так, Кремль не считает взрыв в Петербурге недоработкой спецслужб. Конечно, да это да, их да, работа. Какая же это недоработка? недоработка. Они же и взорвали, это, это совершенно очевидно. Какая Все метро они взрывают, что это взорвали. Сейчас, я говорю, вы запирайте подвалы, опечатывайте, ходите, ищите этот рязанский сахар. Сейчас они будут в тут проводить учения везде, пол России подорвут. Путину, да, и вот Путин заявил, что Россия провожает 2017 год достойно. А что ж тогда не достойно? Вот представляешь, куча народу сидит, 4000 за лайки осужденно с лишним, куча народу сидит по ложным обвинениям, 600 тысяч вообще парится в тюрьмах, Обосрались со всеми олимпиадами, чемпионатами. Все космические корабли, которые могли только взлететь, не взлетели и упали, со всеми потеряна связь. Флот полностью развален, ничего нет, всех охотят, даже, даже их эксперты рассказывают о том, что происходит. Люди кончают собой, потому что нет обезболивающих. в Медицины нет вообще. В образовании жопа. Представляешь? И это достоин. Путин, где у тебя достоинство? Это между ног, что ли? Ну, Герис, надо врать так, чтобы, это, чтобы поверили, да. это надо быть за Чудовище. Да, да. тогда в нее поверит. Да. Вот он так говорит, достойно. Да. Попробуй что-то возразить. Микрофон на себе закрепить надо. Когда мы с Эдиком закрепляли на себе микрофон, если кто помнит эти славные времена, всегда он у меня трещал, свистел. Почему? Потому что электрический я очень человек, и поэтому такой вот. И ЦИК разрешил Путину начать при выборную агитацию. Кто бы мог подумать? Мы да. да, причем меньше суток они думали. Представляешь, говорит, принес. А, Путин. Движение, да. Да. Принес, говорит, 600 с лишним листок. И вот вопрос такой. 600 с лишним листов он принес. Вчера. Вчера, да. Что же они вчера к вечеру все это там, ну, днем все это принесли, а сегодня уже с раннего утра все. То есть они за полдня 600 листов изучили. Но они что? Сами готовили, эти листы. А вот такие дела. Песков заявил о планах соответствующего ведомства проверить замыслы Навального. Замуж. Вот опять вы нашли, да. Наверное, что... да, вот он говорит, у нас есть соответствующее ведомство, которое, как вы знаете, подобного рода призывы и намерения проверяет на предмет соответствия законодательства. Но ну, нет сомнений, что это будет сделано. Песков, а тебя не надо проверить на предмет квартиры, которую ты там купил своей бывшей бабе, да, и дочери? Не надо? Может его тоже проверить как-то? Да. вот такие дела и навальновские так скажем айтишники ну, его сторонники поступили очень хорошо молодцы такое ноу-хау я всегда когда вижу какое-то новшество очень одобряю мне такие вещи нравятся на порно-сайте Порнхаб появилось видео российского оппозиционера Алексея Навального. Ну, раз в Ютубе гасят, гасят вот в Ютубе, значит, надо распространять. Я вообще считаю, да, надо распространять везде, где есть люди. Это очень важно. Даже, даже в среде совершенно, может быть, не оппозиционной, может быть, даже в среде... Противный нам в путинской среде. Это даже еще лучше. Везде надо распространять. Путин увеличил число мигалок для администрации президента. Ну, это исполняя наказы избирателя, А как да. же? Не иначе. Не иначе. И не поедет Путин на Олимпиаду. Говорит, не, не поеду. Дела... Конечно, не поедет. Что он там делал на Олимпиаде? А вот... В поддержку выступил развитие газомоторного топлива. А знаешь, почему? Это надо прямо в видео посмотреть. Он, он так это с таким наслаждением рассказывал. Так вкусно он это рассказывал. Потому что он думает, что он такой молодец. Вот я процитирую. Газпром свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо. К чему привело сразу? К массовому увольнению водителей сливать нечего, сказал глава государства, отметив, что подобная ситуация также сложилась в Министерстве обороны и других ведомствах. Думаю, что комментарии излишне, Представляешь, там водители крошку украли, это падла разворовала своими пидорами всю Россию. Они украли. Надо, чтобы они дальше не воровали газомоторное топливо. Представляешь. Они же не уродили, они у них воруют. Они же это все считают уже сворованным. Ну да, это вообще... Вообще... Это, это просто вот уникальный товарищ. Просто уникальный товарищ это Путин. Настолько патологически жадный. Ну, понимаешь, спиздил триллиард. И хочет, чтобы у него не украли. Не слили бензин. Это вообще... Все. Да. Так, и Центробанк выпустил, значит, в честь следственного комитета монеты и в честь других персонажей мультфильмов. Это Винни Пуха, Трех богатырей и так далее. Представляешь? То есть вот что в башке у людей? Они запускают серию. В честь Следственного комитета Винни Пуха трех богатырей, причем мультяшных героев. Это уникально. Ну, наверное, Следственный там. Следственный комитет мультяшных ну, да. все... ну да. Они же реально делами не снимают. да, в мультиках что снимаются. Что прикует... Вот. И зам главы Минфина считает создание Нецелесообразным Уникально. Вот я понимаю, для нас, допустим. Если ну, мы, его, да, нет, подожди, если мы возьмем будет. власть, если мы возьмем власть, нам не нужен крипторубль. Он не нужен абсолютно. То есть нужна либо свободная криптовалюта, да. либо э, денежка государства, которое уже есть. Да? А им-то сам Бог велел создать крипторубль. Знаешь почему? Ну они сейчас что делают? Они сейчас ограничиваются облигациями, чтобы спасать все вот эти свои капиталы. Если бы они создали крипторубль, они бы через него отмыли все свои бабки воробанные. Представляешь, эти пидорасы, Но они настолько неграмотные, глупые, что даже этого не понимают. Да, Во-первых, они бы не отмыли, там, слава богу, все помнят и мы бы их потом вытянули все. Это понятно, но они-то рассчитывают не, не на то, что мы вытянем или не вытянем. А нет, чтобы их в США не цапнули, на это они а рассчитывали. Второе, крипторубль ⁇ это смерть, потому что сейчас рубли-то они печатают столько, сколько хотят, а крипторубль он будет ограничен в эмиссии. А может быть вообще не, ну не будет эмиссии. Одно из двух. Либо там ограничений, как у биткоина, до 21 миллиона, либо вообще нет эмиссии. И как они будут э, печатать новые Все. Нет, да это, это, это понятно Но для того, чтобы отмыть свои бабки Они хотят воспользоваться Облигацией а Крипторубль для них был как раз То, то, что, то что нужно но да они они Ничего не помогут Я знаю Но они-то этого не знают пока Хотя многие, наверное, уже знают Те, кто вот решил, что на ценности За бугор вывозить Почему они законы Чтобы Открыто перейдеть, за вести. Правительство Госдумы законопроект о целевом обучении. Представляешь, то есть в совок, совсем в совок. Не просто всех обучать, а потом это, ну, люди найдут работу. Не найдут работу. Все равно, какая разница, нужно давать Образование всем. всем. Да. Это не Они, чтобы если кто-то обучается там за счет предприятия, как при Савкке, то он потом обязан отработать, контракт заключить. Представляешь? Ю, вообще. В России в 2018 году появится религиозный туризм. Вот это этот классный. Тут всякие патриарши там рассказали. О том, как это здорово, религиозный туризм. Представляешь, там люди занимаются информационным миром, космосом, туризмом на Марс, блять. Они религиозный туризм, у них все. А! -а, -а, -а! Это просто Не невероятно! Это происходит в моей стране. Представляешь, вот это все блядство в моей стране, вот эти суки, которые захватили, ну ладно, бы они там были злодеи, которые там. Я не знаю, какие. Да, доктор вели, зло. Это ну, это же дебилы конченые. И вот Путин назвал выполненными все задачи по Сирии. Я очень сильно удивился, да, потому что, ну. Ну, своих задач он выполнил. Столько времени засирал мозг народу, отвлекал от революции. Ну да, он победил. Там, да, представляешь, в Сирии. То есть, если взять Клаузевица, да. Что говорит Клаузит? Что такое победа? Ну, это э, решение противника возможности сопротивляться. И это главное. То есть это э, физические моральные силы у нее должны быть подавлены. Там у кого-то подавлены физические моральные силы. Там кто-то не сопротивляется. Он же, он же говорит, задачи выполнены. Же... Он говорит начали... о победе. А он о победе, о полной окончательности. Вот, и я сразу вот погуглил, нашел, что 15 марта 16 года, то есть это ну, скоро два года будет, как Путин сказал, что приказал выводить войска из Сирии. Помните, тогда в 16 году, Мы в марте, победили, да? Решать, да, и тогда он сказал, все, победили, да". все, да. Тогда первый раз это прозвучало, победа, все, победили. И Россия внесла главный вклад в разгром террористов в Сирии, он заявил, о как, их разгромили. И вот вдруг коалиции тут заявляют, что ИГИЛ вновь может проводить внезапные атаки в Сирии. Ну их же разгромили. Вклад, который в Бербан, пропал. он унес. И странное сообщение, Путин говорит о разгроме террористов, странное сообщение а, кстати, насчет этих валют, криптовалют мы говорили. У нас новый кошелек биткоиновский под описанием. Надо еще раз сказать, когда дойдем. Да? И российские ПВО в Сирии перехватили запущенные по базе, по базе Хмельмин ракеты боевиков. То есть, говорит, всех боевиков победили какие-то... говорит, вон как покойнички -то стреляют. То сбили у Асада самолет теперь запустили ракеты и долгое время не знали как сообщить кто ракеты сбил в конце концов сказали что панцирь с 1 сбил такой вот потому что нужно было что-то выдать этако не просто. ну да какой-то панцирь с 1 сбил да и вот я вспоминаю что до победы над боевиками ракеты боевики не запускали как только их победили, они, они стали запускать ракеты. А вот Лавров сказал, что США должны покинуть Сирию после окончательной ликвидации террористов. То есть Путин говорит, их ликвидировали, а Лавров говорит, США после окончательной ликвидации. То есть сейчас, значит, не окончательная ликвидации, значит, не победили. Они как бы согласовывали, наверное. И МИД прокомментировал решение Японии разместить американские комплексы ПРО. И вызывает у них обеспокоенность систему ПРО, которая будет в Японии, которая в Южной Корее почему-то не вызывает обеспокоенность. А в Японии вызывает. Они не понимают немножко вот эти вот ребята, что бюджет. Говорил, обороны. В в Конечно. И, и завтра уже может оказаться О, поздно. Японцы уже могут не подписать его. Нет, занимались ну, в да. договора. Вот. И не просто играют с огнем пишут вот это НИД Так охарактеризовал что США, значит, вот э, провоцирует КНДР. Представляешь, то есть оклик руки вверх, там ну, стой стрелять, да, <смех> стой, <смех> стой <смех> стрелять буду, это провокация. То есть, американцы провоцируют толстенького, это не он, в их сторону ракеты запускает, да, очень забавно, конечно. Мэр Нью-Йорка, кстати, призвал горожан не выходить на улицу из-за холода в 8 градусов, минус 8. Там и минус 20 был в Нью-Йорке Я помню, там народу куча померзла Не шепчи мне в ухо, пишут Демократы собрали интернет-армию для импичмента Трампу Собрали 4 миллиона подписей, представляешь? И Назарбаев подписал поправки к законам Запрещающим анонимные комментарии в интернете То есть все, и этот начал с интернетом бороться Вот что у них в башке? Ну вот Поговорили бы с каким-то умным человеком, спросил бы этот Назарбаев. Ну все, подыхай, что тебе надо. Спросил что нужно сделать с интернетом. Им сказали, ничего не делать, ты его никогда не победишь. Государство не может победить эта новая сеть. Она обширнее любого государства. Государство уходит. Говори Назарбаев народовластие, а не об интернете. Вот сейчас в Казахстане уникальная ситуация передать на власть народу. Ну, помирает этот Крендель. Ну, что, кому он будет власть передавать? Мог бы передать ее народу. И все было бы нормально. Причем, механизмы... Позвоните, напишите, если там кто-то есть рядом с ним. Мы все механизмы пропишем, как это сделать. Я понимаю, что этого не будет, но вдруг чудо, вдруг там у него какая-то какая опухоль давит на тот отдел мозга, который заставляет человек быть умным, да, атмосфер, да. да не долбоебым, а умным заставляет но, быть. Вот еще есть путь, который повязан, у которого там свои интересы. И я думаю, там не то, что на Украине, а там сразу начнется дал маты. Ну. И вот Грызлов заявил, в Донбассе продолжается работу по обмену пленными всех на всех. Ну, Грызлов, как обычно, долбоеб. Грызлов не всех на всех меняют в Донбассе, а всех на тех, кто не оказывается вернуться в ДНР ЛНР. Всех на всех, да, артист. И... И вот Порошенко назвал условий для продолжения закупки газа у России. Да. Представляешь, после того, как Украина соскочила и не покупает российский газ, конечно, у путинцев убытков очень много. И я так понимаю, что постоянно, наверное, Порошенко они трясут, покупать. Он бы, может, и рад покупать, но, может, понимать, свои головы оторвут за такое, за то, чтобы у врагов газ покупать. И в результате он говорит, что будем покупать, да, да. да но если газ будет дешевый, Честный, некоррупционный. Ну, то есть, есть, никогда, то да. То есть шоколадки же у него покупают в России, почему же он обязан газ да, покупать? Нет, он вещи молодец. Вывернулся. А вот сообщили, что Яшину 30 тысяч рублей посадили. Ну, слава богу, хоть не посадили. Хорошо. Да. Президент Эстонии пообещал переехать в русскоязычную Нарву. Говорит, на некоторое время, на месяц перееду со всем своим кабинетом в Нарву, буду оттуда править. И это очень хороший поступок. Понимаешь, ну в Нарве там 90 сколько процентов? 96, что ли, там процентов русскоязычных. Ну русских фактически. И то есть, что нужно делать? Ну вот Порошенко не замечает русских. И мы говорили об этом. Знаешь, или там противодействуют, наоборот. Наоборот, надо привлекать. Привлекать на свою сторону. Вот президент Эстонии умница. Понятно, ну, и понятно что эти русские э э э неватники, да, если там они э получают в шахтах э простой работяга, получают минимум половиной тысячи евро, да, ну, наверное, он неватник. А если даже кто-то из них ватник, их очень легко на свою сторону перетащить, путем просто Информация, ну да что, да, что, да путем информирования конечно, сидят на останки, да. Про Путина, знают ну, такие вот дела так что Пух, заявил, что он займет место президента Китая, а китайский сядет в Кремле. Да, очень весело, конечно. Да. Это Пу надеется, что Китай любит. дойдет до дела, его там тоже разводят. Его там не... Все, отнимут. как Сан Бендер, когда границу пересекал, помнит его там? Ну да. грабили, шубы снимали. Ну как этот Астабендов сказал, да, румынским пограничникам хватит несколько медалей за спасение утопания. И решили ему оставить одну медаль. Да, вот еще люди пишут. Эфиры Мальцева нужно назвать игра слов. Звук немного получше, чем вчера, но не очень все равно. От а кто плохого вы убирают слов, собственно, мы все пользуемся словами. И как раз от расстановки слов зависит смысл. Да, в Иванове продан завод автокран за копейки. Я даже и не сомневаюсь, я. Прыгали, ли, кто бы с забрал, да? <свят> вот. Я сразу вспоминаю, как ходила такая байка в конце советского периода, помнишь, когда э, ивановцы кран свой Иванова вывезли на какую-то там выставку, поставили, а он уже такой хороший был, то есть КАМАЗ там какой-то нормальный или МАЗ-МАЗ. Под него был стрелка. да телескопическая стрела Все покрашено Ну еще они так все хорошо сделали И стоят, слушают, что люди говорят Подходят, какие-то говорят Да, говорит, японцы умеют делать там". Они говорят, а почему японцы? Ну он же написан на стреле Убанобо Убанобо Так что, может быть, это был анекдот Но я в советский период это читал где-то в газетах Никак анекдот Два самолета Як-130 Столкнулись в воздухе Над Бангладеш То есть врезались Российские два Учебно-боевых самолета существует... Четыре находящихся там Пилота катапультировались Но два в одном, два в другом самолета упали, каких-то двух школьников поранили Ну в общем-то Жуткое такое дело. Всегда вот меня удивляет, когда падает самолет. И кого-то прибивает на земле. там вот, Туда 100 километров никого. Сюда есть один. Помнишь, как этот упал? Ну, я уж не помню, какой самолет. То ли 29-й. То ли 23-й миг. Погуглите, пожалуйста. Вы это называется да. В Польше, помнишь? Потерял управление. Попал значит непонятный пространственное положение. Пилот не нашел ничего лучше, а пилот хороший был, чтобы пультироваться, Дернул, а, как да. обычно, почти 300 кг, ну и плюс сам человек, там, ну сколько, он, сколько бы не весил, 70 кг он весил, да? вот, и плюс фонарь, там тоже килограмм 260, наверное, 270 весит, отлетел. Ну то есть больше чем полтонны всего вылетело. Центровка изменилась, он полетел. Помнишь, он полетел над Польшей, пролетел над Германией, пролетел над всей Голландией, его истребители спражали. Ну и думаю, сейчас улетит в Северное море, грохнется там куда-то, и, и слава богу. И там коса в море, чуть несколько километров. На конце этой косы дом стоит И школьник пришел из школы И он в этого школьника прямо врезался Я говорю, может быть, это Будущий гитлер был Ну да а иначе, Ну да, как-то вот это Меня всегда так, У меня такой Суеверный ужас это вызывает Когда, ну да, там летел в дом Врезал с кучей народу, ну тут все понятно Вот и... У нас подобный случай, на в заводе был э, такой известный, когда летчик испытатель катапультировался из-за того, что самолет заваливаться стал 38-й, с вертикальным взлетом и посадкой. И он улетел куда-то в поля, это 38-й як, и когда выработал, выработал горючее, просто сел, приземлился на поле, там, идеально. Да? И вот его, когда везли оттуда из Энгельса, уже с той стороны народ... Радовался, аплодировали Потому что об этом многие узнали Представляешь, без пилота улетел и сам сел Вот такие вещи делали В Советском Союзе Представляешь, это 70-е годы двадцатого столетия А сейчас у них спутники ни хера не летают Которые тогда вообще не падали Истребит МИГ-23М Да, но я помню, что какой-то был. СМИ сообщают о мощном взрыве На зерновом терминале в Аргентине и ты знаешь, я очень сильно удивился, ну, я понял, что зернохранилища всегда взрываются и, и будут взрываться. Ну, вроде там, где не экономят, да, то есть кто не, кто не экономит, тот не взрывается. Там, где стоят эти ну, вытяжки хорошие, электроэнергии много расходуют на это, да, как в советский период, помнишь, тогда вот все эти элеваторы, там, зернохранилищ, ну, экономика должна быть экономной, давайте экономить, дать экономить электроэнергию, там, все говорят, мы вам не сэкономим, вон, это, вагоны-часы экономимся, никакой электроэнергии не надо экономить, ну, там, все время работает, чтобы вытягивал эту целулозу. она же страшная, фактически, она да, как беленый целлулоз То есть можно ракеты на ней запускать На этой штуке И я всегда знал, что вот в последнее время взрывают только китайцы Ну, в Китае там через день Взрывы происходят Потому что Я имею в виду ввиду вот, да. да. И каково же было мое удивление Вернее, не удивление А удовлетворение Когда я прочитал В варианте Иностранном с переводчиком, и так сказать удовлетворился тем, что в Аргентине взорвалось китайское предприятие. Я о чем говорю? О том, говорю, что те болезни, которые происходят на территории Китая, на китайских предприятиях, они плавно переносятся за рубеж, где бы это ни происходило. То есть, если это химическое предприятие, то там нет ни хрена никаких очистных. Россия. да То есть, то, что Путин подписывает с китайцами договора на строительство всего, чего хочет, там в Ульяновске, там, в Балашово, Балаково и так далее, это к чему приведет? К тому, что засрут Волгу, засрут всю Россию. Видите? То есть, если в Китае предприятия взрываются, то они и в Аргентине взрываются, эти предприятия, из экономии. Так. О, народ, у кого плохой звук, скачайте прямо сейчас программу увеличения звука на 500%. Круто. А кто его забанил? Так. И значит, правительство Аргентины требует, чтобы бывший президент Кристина Киршнер и члены ее кабинета, замешанные в коррупции, вернули в бюджет страны 1,2 миллиарда долларов. Вот так... Да. Тысячу, тысячу, тысячу раз больше, да ну и тревьера. это оценили переплату по госзаказу то есть по новой все пересчитали говорят один миллиард двести миллионов уперли Дружественные фирмы давайте скелетов, так пишет это развод вируса распространяет может быть я не знаю поэтому да И видишь, новый вид гигантских спрутов обнаружен. гигантских кальмаров обнаружили. Теперь вот гигантских спрутов. Все как... Да, да, да. Ну это да, это как всегда. Звук мальцева настроить надо, а не программу качать правильно. Но вот видите, я говорю, у нас получается так, что одних... Слышно, а у других не слышно. И это говорит о том, что, наверное, все-таки это YouTube а не мы. У вот хороший звук. В Санкт-Петербурге вновь задержали лидера протестующих дальнобойщиков Андрея Бажутина. Ну, вот, представляешь, что я могу сказать? Мы солидарны с дальнобойщиками и так далее, и так далее. Но когда дальнобойщики говорят, что они там за какие-то экономические права борются, не бывает такого, ребята. Вы боретесь с властью. Чего бы вы ни говорили, они воспринимают это именно так. Вы боретесь с ним. Путин воспринимает, что вы боретесь лично с ним. Потому что Рутенберги качают его дружки оттуда бабки и делят свовы эти бабки. Вы что думаете, куда эти бабки идут? Вова уже четко определил, куда они пойдут. бабби ионные там на какие-то дела, на обслуживание его роскоши, на его бывшей жене дом в биорице на ремонт этого дома здесь вот во Франции. На это уже все распределили. Вы что? И вы, и вы хотите сказать, что вы занимаетесь экономическими вопросами, и вас не должны трогать они? Нет тут никакой экономики. Тут одна только политика. И говорить вы должны только о политике. Вова, иди в жопу. Вот что вы должны сказать. Причем собраться силами и сказать. Вместе с нами. Как говорят, о чем бы ни говорил политик, речь всегда идет о деньгах. Да? А вот тут различные вопросы. Смотри, интернет-восприниматель Вячеслав, сейчас уже идет инфа о том, что Фудлер и Греб переводят население в новую цифровую эпоху. То бишь биометрия по следующим чипированиям. Что вы об этом думаете? Ну, если это новая информационная эпоха биометрия и чипирования, yeah, то мы как... говорим совершенно о других вещах. Нет никакой у них новой эпохи у путлеровских и быть не может. Но ну, представьте, Греф купил в Сбербанк все видеокарты по всей России. Мы охерели вон со Стасом. Уже никто не майнит при помощи и видеокарт Это каменный век. И вообще вот уже не, не ну предположим, он хочет. Вот у него есть деньги, но не, с видеокартами уже никто не майнит. То есть он он находится еще в самой ранней стадии этот греб. А Путин даже в эту стадию не вступил. Потом информационный мир – это не биометрия чипирование, а это на основании блокчейна, да. перевод всех структур государственных. Это сокращение в сотню раз всех чиновников, чтобы все работало, заменить компьютеры и новые системы блокчейна. Такой прорыв они ничего этого не используют, они не знают даже об этом. А то есть все Мальцев 28 20... января революции надо назначить, не надо ничего назначать. 28 э, января э, продолжение, так скажем, революции. Ничего, э, 28 января это тот день, когда все должны солидарно выйти против путинщины, против произвола, против таких выборов и так далее. То есть, 28 января вот готовится массовая акция. Мы в этой массовой акции принимаем участие. Это никакая не новая революция. Это продолжение всего старого. Продолжение. Для того, чтобы вынести в конечном счете Вову из Кремля. Да, Мальцев, других дальнобойщиков для тебя нет. Нет. Причем я от тех... Дальнобойщиков именно, которые про экономические требования говорят. Среди дальнобойщиков огромное количество нашей хунты, наших сторонников. Я про них не говорю, я их рассматриваю как наших соратников, как наших братьев, которые вместе с нами. Про это вообще я не говорю. Они для меня не дальнобойщики. Они для меня арт подготовка. Вот что это для к примеру, годовой доход Ангела Мерку 220 тысяч евро. А советский вахтер Эллу Чуровой 444 тысячи. Это родственница Чурова, что ли, какая-то э, Мертвые души получает 4 тысячи? Нет, имел в виду Эл Панфилова. А -а -а. Это так ее назвали. Ждите, мальцов, на новогодние поздравления. Да. Новогодние поздравления будет. Биткоин уже не нужно, он упадет до 5 тысяч, пузырь лопается. Значит, ну, предположим, предположим, биткоин упадет э, до 5 тысяч, а дальше что? А дальше он может случиться. Дальше он будет расти в любом случае, потому что... Нет, конечно. Он уже приближается к концу своей миссии. Да, Это уже там к 40, финишу. 18, что ли, миллионов, 19 уже, а до 21 может только дойти миссию. Это не то, что доллары, которые в разы увеличивается. Или рубли, которые в тысячи раз увеличивают количество. Так что... Нет, когда эмиссии нет, количество денег ограничено. И эти деньги используются для покупки и продажи много чего. То есть, вы не зря да. золотом, Он золото Он вот, никуда не денется. Золото еще добудут, да. больше, чем биткоин, а биткоин, все. Так, Ну давай тогда почитаем эти а, донаты. да Еще раз я хочу сказать насчет биткоинов, что у нас новый кошелек биткоинов, и мы... Биткоины создали Ротшильда и Рокфеллера. Да у них ума бы не хватили у Ротшильдов и Рокфеллеров. О чем вы говорите? Биткоины создали программисты очень серьезные, которые прекрасно понимали, как, какое будет будущее. Я вот хочу пару слов сказать, что нам много написало программистов и, как мы говорили, компьютерных денег. Я вот многим ответил сегодня попросил также контакты для связи и мы продолжаем принимать интересующихся нашими вот этими программами передовыми обращайтесь мы для всех есть фронт работы ждем от вас по-прежнему предложений от всех заинтересованных У меня Биткоин в основном будет обеспечен грязными деньгами. Вы не понимаете, какими деньгами. Биткоин не обеспечен деньгами. Он сам является обеспечением. Вы вот немножко не догоняете. Вы разберитесь. Он обеспечен тем, что он... Ограничен в эмиссии. Не, он обеспечен тем транзакциями, которые да. происходят и будут происходить, потому что люди будут покупать и продавать. Люди будут покупать и продавать. А раз это криптовалюта, значит, ей будут пользоваться те, кто не хочет показать, числе, да, да. показать свои доходы, расходы и так далее. Красная елка КПРФ? Слава спасибо. Пожалуйста. Так, вот кто пишет, что он главный. Ради Бога. Это очень хорошо. Да, давай, читай. Так, значит, вот пишет Бэн 61 за мою руку. Здравствуйте, революция. Победа будет за нами. Всем соратникам с вами Да. У -у -у. Вот, это всегда сосед. Если. Вячеслав, что вы скажете насчет, насчет такого предложения? От имени россиян возле наших посольств раздавить бумажки. Раздавать бумажки с предложением приехать на выборы президента Путина. На должность президента Путина. Не, ну какой-то протест должен быть, конечно. Мы говорим о том, что нужно сейчас подготовиться, вероятно всего, к 28 числу, чтобы это было общим протестом. И во всех странах мира выйти. Так, вот пишет Кот Верный и Мариночка. Друзья, добрый вечер. Всех соратников с наступающим Новым годом. Копеечка на дело. Желаем всем избавления от этого Перепуганного полусумасшедшего товарища с кнопкой против жизни на земле. Этот год решающий. Да, да, ну, каждый год решающий, но сейчас, конечно, время ужало, и мы э воюем -э, mm -hmm. уже открыто. И самое главное, что после пятого одиннадцатого уже нельзя включить сзади. Уже нельзя разойтись, так все вы тут пошутили. И они уже не могут там ничего сказать. Все. То есть, Маски сброшены. Да. Точка невозврата пройдена. И мы не можем. В случае, у нас нет возможности договориться. Есть принципиальные позиции. Это персона Путина. Все. Путина быть не должно. Мальчик, я не слышно. Татьяна Кувшинка. Скромненько, но от души. Спасибо. Кирилл из Зеленограда, всем отличных праздников, хорошего настроения, с наступающим Новым Годом. Дронов, по усмотрению, с наступающим вас, здоровья вам и общего нам успеха. Спасибо. Ин. Здравствуйте, дальше можно не озвучивать. Хорошо. Николай Вячеслав, блогер «Быть или» говорит о том, что власть нужно отдать ученым. Как вы относитесь к такой позиции? тоже ученые были. Власть ученых, да, Это э, я за всю, наверное, историю человечества, Помню несколько всего ученых, которые были у власти. Марк Аврелий, мы знаем, чем это потом кончилось. Но ну, он философ был, будем считать ученый. Да? Лукбек, ничем хорошим не закончилось. Да? Ну, кого еще там можно вспомнить? Ну, Петр Первый, но он не ученый, конечно, был. Но более Это большая глупость. Отдавать власть кому-то в наши дни. Власть должна принадлежать народу, не надо ни ученым, ни моченым, никаким, ни печеным. Кажется, да. да, ну их нафиг всех. Какие они ученые? В наше время какие ученые? Каких мы ученых видим? Володинских вот этих, которые получили там... Или этот у нас министр культуры Мединский ученый ну, да. Елена Альба. Слава, спасибо за надежду на перемены, на ревкоины. Спасибо, Сергей Сибирь. Чем больше нас, тем меньше их. Это из песни Анатолия Крупного. Я это уже понял тогда, что это черный обелиск. Да, я вначале не врубился, а потом как-то у меня да, вот до меня дошло уже после того, как эфир выключили. Елена Альба Слава, спасибо. А, это уже было, да, так Дорогие вы мои, не ходите на выборы Был я в будущем, все уже нарисовали Выиграла, обещала и наебала По-моему, это тоже было, да? А Зюганов выставил Грудинина, потому что боится, вдруг выиграет В рифкоины да, Спасибо, что вы нас смотрите вот. Сегодня мы тогда пораньше закончим, поскольку ну, что-то и со звуком будем как-то пытаться сейчас переформатироваться. Еще раз напоминаем, что у нас новый кошелек Биткоин под описанием. И еще раз просим всех. Мы связались уже со многими. А, я, да. Снежок без комментариев. Потом Ильнур. Дядя Слава, скажите, пожалуйста, зачем нам нужна прокуратура? Эти уроды вместе с ментами и с ГБшниками. Всех моих родственников и соседей перелопатили, пока я был в Москве на первой волне. Но прокуратура в истории человечества да, присутствует всегда там, где есть суверен, государь. Как око государева присутствует прокуратура. При народовластии. прокуратура не нужна вообще в принципе. Надзор осуществляется при народовластии иным путем. Осуществляется при помощи народа. Зачем прокуратура для осуществления надзора? Надзор очень узконаправленная вещь. Очень узконаправленная. Не путать ее с контролем. Поэтому смысл осуществления надзора прокуратурой в эпоху народовластия отсутствует напрочь. Прокурор нужен кому? Царю нужен. Вот он, вот он его послал и тот Потому за и всеми надзирает. Конечно. В конечно. Там... Там какой-то воевода сидит, да. за ним прокурор а надзирает. И всех, и да. Там, там да. сидит какой-то, значит, этот гражданский администратор, за ним надзирает. Там какой-то казначей, за ним надзирает прокурор. Функция надзора нужна государем. Все больше никому не вернут. Вот такие дела. Еще раз, пишите нам, те, кто разбирается в продвинутых технологиях, в новых, современных программах, то есть программисты, компьютерщики, мы ждем от вас. Да, сейчас у нас большие глобальные проекты, их несколько, поэтому просим всех, кто хочет участвовать, программисты, компьютерщики, те, кто имеет представление о будущем. И, и хотят в этом будущем участвовать, просим. Э, многим мы уже ответили, ну, практически всем ответили, сделайте, да? сделайте. Но если вдруг кого-то забыли, просим, повторите, потому что, ну, мы вроде всем ответили. Спасибо большое за то, что вы нас смотрите. До завтра. И, в общем-то, всех с наступающими праздниками. Я думаю, что на... ну да, но это Но я думаю, что наша задача консолидация, наша задача э, не э, разъединяться, объединяться со всеми, подтаскивайте всех, всех кого только можно, подтаскивайте на революцию, подтаскивайте на протест, на то, чтобы люди э, действовали в общих интересах, в интересах большинства. И понимали, что интересы Путина никак не связаны с интересами русского народа, народов России. Что они, наоборот, антагонисты. Интересы Путина и интересы России – это антагонисты. Ни в коем случае нельзя это путать. Объясняйте это всем. Что если будет хорошо Путину, нам всем будет херово. И если будет ему херово, нам всем будет классно. До свидания. Части